Всем здарова, с вами Игродрон, и в этом видео решил провести эксперимент и узнать, что будет, если проиграть всех матчей Dream Neo Soccer. Итак, друзья, для того, чтобы выиграть следующий этап, нужно пройти 15 матчей. Но в этой игре я буду, наоборот, проигрывать. Выходя из игры, не будет засчитываться техническое поражение. Как видим, у команды 2 звезды я запускаю матч. Играю в обычной версии с простыми игроками. Как обычно, нам показывают цель на сезон, а именно занять восьмое место и выиграть минимум четырех игр. Ну что ж, начнем, запускаем игру и выходим из нее. Так нужно сделать 15 игр и посмотреть, что будет. Давайте все это ускорим тысячу раз. Итак, друзья, 14 игр мы отыграли, запускаем 15-ю. Скоро мы узнаем, что будет, когда мы ее проиграем. Останавливаем игру и выходим из нее. Получаем проигры со счетом 0-3. Давайте посмотрим, на какой мы позиции. Мы на последнем месте, нам забили 45 голов. Ни одной цели за сезон мы не достигли. Команда занимает последнее место. Но нас никто не понизил. Мы как бы и вязание Академии так там и есть. Тут еще предлагают сыграть товарищеский матч, но мы отказываемся от этого. Здесь, как вы видите, рейтинг 2 звезды. И нам обратно предлагают сыграть 15 матчей. То есть ничего не поменялось. Ну на этом все, друзья. Кому было полезно это видео, то ставьте лайки. И подписывайтесь на мой канал Шмаксин Андрей. Всем удачи, всем пока!